Доброго всем утра. Это интересная объявленица. Мы все еще в Перми. И я иду завтракать. И, честно говоря, по поводу вчерашнего, я могу сказать следующее, что... Если вы видели, как меня колбасило время выпадов, вы должны понимать, что я делал все неправильно. Не надо за мной повторять. Когда вы тренируетесь, если вдруг вы решили тренироваться, при том, что вы устали, не можете сосредоточиться, то вы должны все свои силы бросить именно на тренировку. Вы должны сосредоточиться на том, что вы делаете. В противном случае травм не избежать. Если вы тренируетесь, потому что вроде как нужно тренироваться и... Ваши мысли летают где-то далеко И Когда вы не сосредоточены на упражнении То это прямой путь к травмам Конечно, у меня вчера ничего не было Но потому как меня шатало Все могло быть В общем, не надо так делать Вот такие вот мысли Сейчас я в столовую И позавтракаю молодежи собственно вот ради чего я сюда приехал на мероприятие по социальному и спасибо предпринимательству Кто Узнал, главное, чтобы сказать. Поэтому, по сути, впервые социальное предпринимательство в России появилось в 2004 году в, Нов э, в Новосибирске. чтобы нам можно было бы развернуться в какую-то дискуссию, что времени у нас достаточно. А я зафиксирую эти листочки, да, какие вопросы, ответы на какие вопросы вы бы хотели получить. Да. Идея для создания проекта. То есть, где взять идею? Да. И как начать ее создание? Где взять идею? Первые шаги, да? изобрели, и чуть позже я скажу, зачем я поднял камеру. <связь> я просто, да. как, мы, как мы выстраиваемся на сцену, да, а потом... Да. видно? Да. А теперь можно снимать. А кто фоткать на да, огонь, а вы, а а а Она он? он он не <связь> А давай, <связь> дай телефон разборка. <спорь>. Да. Ну, мне не очень <связь> хорошо, <связь> что <связь> такое. Итак, перерыв между выступлениями. Я решил еще раз сгонять на площадку в Экстрим Парк. Зарядки у нас немного, но тем не менее хочу показать вам эту площадку. Кстати, что приятно, что они часто встречусь в Москве. Убираю снег, видите? Снежка-то нет. Ну, на площадке, конечно, не так убирают, но все равно. Вот она эта площадочка. Не маленькая, скажу сразу, не маленькая. Итак, что у нас есть? Двойные брусья, комплекс скамейками стандартный рукоход двухуровневый байда на которую вечно тратят деньги но она бесполезна двойные гнутые брусья приятно, приятно а комплекс стандартный опять же со змейкой скамеечка, еще скамеечка ночью казалось площадка побольше ладно конструкция Ганнибала назовем ее так Здесь нет даже длинных турников, что, что обидно, я, кстати, ожидал, что здесь, как и в Ростове, потому что эта площадка появилась после, будет длинный турник для джимбара и фристайл-бара, но его здесь нет. Вот такая конструкция, и, естественно, упоры для отжиманий, для австралийских подтягиваний. В целом, площадка приятная, заниматься можно, турники и рукоходы, рукоходы установлены на не очень высокой высоте, то есть это не снег, так как высоко лежит, да, они реально не высоко установлены, и это приятно. Брусев, как обычно, гнутых очень мало вот близость дороги тоже отрицательный момент и в целом вот такая площадка, сегодня у меня день отдыха и сегодня первый день, когда мы делаем подходы смысл подхода в том, чтобы грузить больше мышц то есть если вы делаете круги, когда у вас больше работает сердечко, дыхалка ОФПшечка поднимается в системе подходов смысл именно в проработке мышц то есть вы долбите одну и ту же мышечную группу 6 подходов, отдыхаете минуту, делаете на другую мышечную группу. Таким образом, вам не нужно, чтобы все турники, там, полприседания были в одном месте. Да, у вас есть время дойти куда-то, и это тоже удобно. Вот, сегодня у меня день отдыха, еще раз скажу, поэтому я себя ничего не делаю, кроме того, что выступаю в экспертом на форуме в Перми. Вот, а завтра, увидите, перед тренировкой патриотов я сделаю подходы. При этом важно учесть, что здесь очень холодно и горло мерзнет что время тренировки увеличивается минимум в два раза минимум в два раза вот, это тоже кому-то может быть не подходить может поэтому смотрите, опять же переходить на подходы мы рекомендуем мы рекомендуем переходить на подходы а дальше смотрите, если вам больше по душе круги если вы считаете, что вашего уровня еще мало для подходов делайте круги но если есть возможность перейти на подходы, переходите. Это просто другой способ тренироваться, для других целей. Мы хотим, чтобы вы не зацикливались только на кругах. Мы хотим, чтобы в ваших тренировках было разнообразие. Ну а со второй недели продвинутого блока мы еще начнем использовать разные продвинутые техники, чтобы еще больше усложнить упражнения и дать еще больше стресса для мышц. Вот как-то так. На этом, наверное, видео в Перми заканчиваю. Было очень круто. Спасибо, что смотрите. Увидимся на тренировках на площадках в вашем городе. Пока.